Некоторые населенные пункты России были названы так, будто об их названии и вовсе не заморачивались. Время идет, а забавные названия сохранились. И некоторые из них привлекают внимание настолько, что в России даже появился конкурс на самое смешное название. А куда бы отправились вы? В новую жизнь? На Марс? или в морозилку поселок новая жизнь и хутор веселая жизнь если очень хочется начать новую жизнь а понедельник еще не скоро можно поехать в поселок новая жизнь и начать жить по-новому там таких поселков в россии несколько один в липецкой области второй в воронежской есть также в буденовском районе в ставропольском крае первый получил такое название из-за колхоза с таким же названием люди хотели подчеркнуть название все новое что принесла октябрьская революция однако в поселке до сих пор есть своя поговорка, гласящая «новая жизнь со старыми законами». Если же вам не хватает веселья, то посетите хутор «Веселая жизнь» в Краснодарском крае. Здесь две улицы, северная и южная. Не сильно заворачивались. Количество проживающих в последний раз было 367 человек. Хутору удалось засветиться в музыкальной индустрии на обложке альбома «Веселая жизнь» группы «Умка» и «Броневик». Но пока с открытием границ много неясностей, то в Париже и Венецию Махнуть все равно можно. Париж – село в Челябинской области. Здесь есть даже местная Эйфелева башня. Это вышка сотовой связи, открытая 24 июня 2005 года. Она меньше оригинала в 6 раз. Касательно истории названия – все просто. Такое французское название село получило в честь настоящего Парижа. Так же, как и ряд других поселков Южного Урала. Среди них есть еще и Лейпциг с Берлином. Все эти названия были даны в честь побед русских войск в странах Европы в 1799 и 18. 1913 годах венеция коттеджный поселок в приморском крае расположенный в 20 километрах от города находка в поселка волчанец поселок также имеет задумку своей итальянской сестры разве что располагается на берегу тихого океана люди проживающие в поселке имеют доступ к личному пирсу с возможностью выхода в воду на лодке или яхте есть возможность и порыбачить и просто прекрасно провести время на природе деревня йозефовка в рф существует всего два населенных пункта название которых начинается на Е. Это Ёшкар-Ола и деревня Йозефовка Смоленской области России. Уверен, что про вторую вы ничего не слышали. Во время последней переписи населения в Йозефовке было Аж 299 жителей но здесь есть и средняя школа и дом культуры магазины, частное предприятие по разведению перепелов медпункт библиотека сельхоз союз едем дальше село мутный материк мутный материк село в республике коми на реке печора у устья реки мутная в 2020 году село вошло в список населенных поселков с самым смешным названием по словам местных изюминкой является даже скорее не название а удаленность село официально считается частью города усинск при этом расстояние до города нефтяников составляет почти 300 километров Мудный материк самый отдаленный пригород на северо-западе а может даже и во всей стране чтобы добраться до усинска придется потрястись в автобусе 6-7 часов а также заплатить за билет около 700 рублей но это самый дешевый способ добраться до города есть вариант дороже теплоход летом и в любое время вертолет за две с рублей в один конец Вертолет также способ передвижения для медиков, так как узких специалистов в селе нет. В экстренных ситуациях за пациентом прилетает санавиация, в том числе природах. Деревня Хомяки. Эта деревня с названием в честь самых популярных питомцев детства не единственная в стране. Одна находится в Одинцовском районе Московской области, а вторая в Смоленской области. Однако последние данные касательно статистики населения были давно. Данные о проживающих в хомяках Московской области были зарегистрированы аж в 2006 году. Тогда там проживало всего 19 человек. Улиц здесь тоже немного. Центральная, зеленая и прудная. В 1852 году жителей домов тут было гораздо больше. 21. Твор 58 мужчин, 74 женщины. Данные о жителях Смоленских хомяков были зарегистрированы в 2007 году, и там было всего три проживающих. Бухалова, а, пардон. Бухалова. это деревня один из лидеров борьбы за самое смешное название фотографии с указателем делают все кто был здесь хотя бы проездом кстати как бы не хотелось название произнести с ударением на второй слог правильно все таки на первый. версии происхождения такого названия несколько по одной если обратиться к толкованию из словаря даля бухать значит Ухать, вопить кричать и название произошло оттуда по другой версии хотя они в какой-то степени взаимосвязаны от названия птицы которая обитала в местных болотах выпь она же бухала а деревня бухала владимирской области расположена как раз около осушенного болота палево и другие забавные поселки на дальнем востоке палево село в сахалинской области взявшее первое место в конкурсе российский населенный пункт с самым смешным названием в 2019 году населенный пункт был основан в 1800 1986 году на месте селения Пальва, что означает горное селение. По последним данным переписи населения, количество проживающих составляло 47 человек. Дальний Восток вообще богат на забавные названия. В рейтинге самых смешных названий находятся также населенные пункты Верхний парень и короли. Местные, однако, постоянно поправляют гостей, которые так и норовятся сказать парень. Место парень правильно именно так это название реки на которой и находится село населенный пункт короли появился в 1902 году когда на данную территорию приехали переселенцы и начали закладывать железную дорогу главным инженером был королев номер восемь и морозилка миниатюрная деревня морозилка в архангельской области стала также известной на всю страну благодаря конкурсу на самое смешное название она не победила но привлекла внимание журналистов и просто любопытных людей по данным на 2019 год в поселке официально проживают всего два пожилых мужчины не считая тех кто периодически приезжает погостить по словам ивана викторовича одного из проживающих раньше в деревне был рыбоприемный пункт и здесь построили большой так называемый ледник Лед с озер свозили трактором и лошадьми. После того, как рыбу посолили, ее хранили тут же в леднике и морозили. Отсюда и появилось название деревни. Хреново. Оказывается, населенных пунктов с названием, отражающим состояние большинства россиян в утро понедельника, немало. Деревни с таким названием есть и во Владимирской области, и в Вологодской, и в Костромской, и в Ивановской области. Области. и под номером 10 солнечная система в миниатюре деревня марс и микрорайон венера марс деревня в русском городском округе подмосковье имеется несколько версий происхождения космического названия большинство склоняются к тому что название получилось из мечты советского человека стать космонавтом и развитие космической науки в 20-е годы прошлого века по другой версии деревня получила свое название из-за большого количества ухабов которые похожи на марсианские кратеры еще один вариант марс был основан в середине 19 века богатым помещиком астрономом который был убежден что марс самая загадочная и интересная планета кстати раньше недалеко от марса располагались и другие деревни с космическими названиями венера меркурий юпитер сейчас они все заброшены но зато в липецке существует микрорайон венера название осталось от сельскохозяйственного товарищества и поселка венера в 1992 году которые получили такое название в честь планеты тогда это было время, когда в селе были распространены атеистические и естественно-научные знания, что и было отражено в названии. Если вам понравился данный выпуск, не забудьте поставить ему лайк и нажать колокольчик. И конечно пишите в комментариях, какие смешные названия населенных пунктов, знаете вы и где они находятся.